Друг. Правда, Мишка? Я живу рядом с Мишкиной избушкой и часто прихожу к нему в гости, чтобы поиграть. Хочешь поиграть вместе с нами? Давай, нам будет интересно и весело. Мишка очень любит рисовать, только никогда не может объяснить, что же именно нарисовано на его картинках. Давай посмотрим их вместе и решим, на что это похоже. Чтобы было не скучно отгадывать мишки на рисунке, мы придумали интересную игру. В центре этого колеса мы будем вешать рисунок, а по краям – изображение разных предметов. Ищи среди предметов те, на которые похож рисунок Мишки, и нажимай на них мышью. Только не раздумывай долго. Отвечать нужно, пока колесо крутится. Здорово! Это правильный ответ! Мишка, крути колесо! Здорово! Это правильный ответ! А теперь еще один рисунок угадаем! Да, мы угадали правильно! А теперь еще один рисунок угадаем! Здорово! Это правильный ответ. Мишка, крути колесо! Да, мы угадали правильно. Мишка, крути колесо! Здорово! Это правильный ответ. Мишка, крути колесо! Нет, это совсем не похоже на Мишки. Здорово! Это правильный ответ. Молодец, у тебя все получилось. А если Мишка еще что-нибудь нарисует, мы с тобой снова все отгадаем. Эти кубики я подарила Мишке на день рождения. Говорят, из них можно собрать разные интересные штуки. Только я еще не разобралась, как в них играть. Давай попробуем это сделать вместе. Вам с Машей нужно сложить из простых фигурок похожее изображение. Это очень просто. Нужно искать в рисунке простые фигуры, из которых он состоит. Потом... Давайте, начинайте! А если не справитесь, я буду вам подсказывать. Точно! У нас получается! Точно! У нас получается! Давай еще что-нибудь соберем! Молодец! Это правильная фигурка! Молодец! Это правильная фигурка! Молодец! Это правильная фигурка! Давай еще что-нибудь соберем! Точно! У нас получается! Точно! У нас получается! Молодец! Это правильная фигурка! Точно! У нас получается! Давай еще немного! Молодец! Это правильная фигурка! Точно! У нас получается! Молодец! Это правильная фигурка! Давай еще немного поиграем! Молодец! Это правильная фигурка! Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Точно, у нас получается. Давай еще немного поиграем. Молодец! Это правильная фигурка! Молодец! Это правильная фигурка! Точно! У нас получается! Молодец! Это правильная фигурка!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 Молодец! Это правильная фигурка! Молодец! Это правильная фигурка! Молодец! Это правильная фигурка! Мы просто молодцы! Сколько всего собрали! Пойдем поиграем в другое место! Вернемся! Если Ух, какая же у нас елочка красивая, А до Нового года она еще подрастет. Ух, красота! Ух, какая же у нас елочка красивая, А до Нового года она еще подрастет. Мишка, хочу посмотреть цирк. Пойдем поиграем на улице. Там сейчас только интересного. У Мишки тут всегда такой порядок. Он у меня хозяйственный. По этой поляне пробегают тени от облаков. Мы с Мишкой очень любим их рассматривать и угадывать, на что они похожи. Хочешь, и мы с тобой поиграем. По этой полянке пробегают тени от облаков. Внимательно рассматривай тени и выбирай, на что они похожи. Да, это правильная тень. А вот еще одна тень. На что она похожа? Здорово! Эта тень очень похожа! Здорово! Эта тень очень похожа! Ты просто молодец! Здорово у тебя получается угадывать тени! Если захочешь, мы еще как-нибудь с тобой поиграем!